Совсем недавно э, произошла ситуация, при которой погиб один человек, и я ввиду близости к этому человеку занимался, скажем так, процессом погребений. Процесс был очень длительным ввиду целого ряда обстоятельств, очень жестких условий, и тело пришлось хранить в морге несколько недель. Вот, ну и помимо того, что я решал все бумажные, там, юридические вопросы, там, с силовыми структурами разбирался там, и многое другое, помимо этого мне пришлось в последующем, ну естественно, и закрывать весь процесс, то есть производить оформление, контроль, оплату там, и прочее, прочее, прочее по поводу непосредственно самого погребения. Так вот. По истечении трех недель, по-моему, мне надлежало э, убедиться в том, что тело выглядит нормально и соблюсти все нормы, скажем так. Простите за некий сумбур в моих речах. Тяжело подобрать необходимые слова, чтобы не выйти за определенные рамки. Так вот, я приехал в морг, чтобы ознакомиться, как выглядит тело чтобы понять, какое количество грима необходимо накладывать, то есть какие средства нужно затратить для того, чтобы все выглядело красиво. И я вам скажу, что морг, когда тело хранится при низких температурах, там ведь не минус, там просто холодно. Там, наверное, как в холодильнике, как в любом холодильнике, там плюс, но очень мало плюс. Тело теряет влагу, и оно сохнет оно превращается... Если вот кто имел отношение к тому, как вялятся колбасы, вялиться мясо, то тот человек имеет представление, о чем я говорю, когда из мяса выходит влага, оно приобретает довольно странный вид. То есть, вот, к примеру, нос, он становится острым, потому что жировые ткани, они ссыхают, Глаза, естественно, тоже высыхают и проваливаются... Ну, в общем, зрелище, я вам так скажу, не самое лучшее. И знаете, на что навело меня это, увиденное мной? Это лишний раз утвердило меня в моих же собственных убеждениях в том, что мы всего лишь мясо. В теле человеческом не душа какая-то иллюзорная, какая-то мифическая, Держит жизнь и порождает жизнь. Нет. Все это делают химические процессы. Сердцебиение. Это это просто мясо. Каждый из нас просто мясо. И сложно с этим спорить. Потому что когда ты видишь это... Знаете, я... С огромным количеством людей там общался. Ну и каждый, естественно, просил у меня денег. Причем каждый так и норовился меня выдавить, выдавить, выдавить, выдавить. Все они лицемерили, как им грустно, как, как они мне сочувствуют и прочее, прочее. Я видел ложь в глазах этих людей. Мало кто из них мог, мог показаться мне честным. В одном человеке, по-моему, было что-то, чуть-чуть, немножко, но вряд ли человек, который искренне проявляет сочувствие по отношению к чужим людям ввиду их трагедии, вряд ли он сможет каждый день ездить на такую вот работу и каждый день видеть смерти, каждый день видеть скорость, каждый день видеть слезы и возвращаясь домой, оставаться нормальным человеком, общаться со своими детьми, там, играть с ними, беседовать на какие-то темы, там, спрашивать, ну как там, уроки и прочее. Знаете, мне кажется, человек, в данной ситуации, работая в такой сфере, он должен быть исключительно непробиваемым. И я с абсолютной уверенностью могу вам сказать, что те, кто работают в этих отраслях, связанных с погребением, там, с кремацией, с процессом захоронения, ну вообще со всеми этими моментами, с уходом за телом, там, с наведением порядка, с вскрытием и прочими прочими вещами. Эти люди, я уверен, на 100%, они атеисты. И знаете, я в процессе всей, всей этой канители это почувствовал, я это увидел. Но мне почему-то показалось, что эти люди, помимо всего прочего, они не просто атеисты. Они еще, да, действительно непробиваемые. Они какие-то черствые, они какие-то... То есть в них материализм был настолько ярко вырежен. Но что-то я ушел от темы. Суть видео была в том, чтобы лишний раз обратить ваше внимание на бренность каждого из нас на тлен, с которого мы состоим, и который в определенный промежуток времени занимает главенствующее место в нас. Жизнь ⁇ это промежуток времени. Я довольно часто порицаю всех тех, кого люблю и кого уважаю, за то, что они не замечают жизнь. И когда они спрашивают у меня, как, я им говорю, а вот так, посмотри вокруг, остановись, куда ты все время бежишь, все время тратишь жизнь на что-то. Да, я понимаю, мы живем в материальном мире. Каждому из нас нужны деньги для того, чтобы продолжать жить. Это факт. Это неизбежный факт, и я его не отметаю. Но ведь можно и зарабатывать, и все-таки сохранять в себе желание видеть эту жизнь. Не прятаться за музыку в наушниках. Там, я не знаю, за... За телефон, за экран телефона, да? экран планшета, за какие-то соцсети, за прочее. Потому что если вы едете в транспорте, то вы видите, что почти все в наушниках, почти все э, взглядами своими направлены в телефоны, в планшеты. Они не смотрят в окно, они не смотрят на природу, они не смотрят на людей, они не слышат звуки происходящего вокруг. Может быть они и не так интересны. Что ж, это правда. Это правда но это ведь и есть жизнь, когда вы лишнюю остановку не проехались на троллейбусе, а прошлись пешком, насладились погодой, какая бы она ни была, насладились природой, окружающим вас миром, почувствовали, почувствовали дуновение ветра, услышали шелест листвы, завывание ветра, почувствовали капающий дождь, продрогли от холодного дуновения осени поэтично получилось ну ладно это жизнь вот пока она в нас есть каждая секунда, которую никогда не вернешь которую никогда не отмотаешь это безвозвратные вещи каждый день, каждый миг каждый прожитый год все меняется и вы в том числе когда-то в детстве вы были совершенно другим человеком но прошло время и все ваше, ваше тело заменило все ваши клетки все. Не осталось ничего от того прежнего. Мы всего лишь мясо. И жизнь в нас поддерживает. не Бог, не душа. Это сердце, это кровь, это химические процессы, электрические процессы. Разум. Это и есть мы. У меня все. Берегите себя. Жизнь исключительно коротка. Когда становишься старше, ты это понимаешь сразу,